Как поливать ходы хвойных, потому что они нежные. Мы поливаем обычным распылителем. То есть каждому роду хвойных нужен довольно отдельный подход. Например, елку где-то можно просто сполоснуть, просто сбрызнуть, так как ну, земля мокрая, вот видите, после вчерашнего даже полива, земля мокрая, земля тут обычная, немного песка, сверху хвойный опад. То есть, брызнули чуть-чуть, но все равно, кинели, конечно, очень спасает. Ну, вот эти не выдергиваются, видите, просто боюсь выдернуть елкой вместе. А так полив идет вот так где-то. Сейчас большой попробуем. При полили, конечно полоть вода. Вот видите, корень хороший. И он с собой потащил, но Вроде без пакет. Вообще, говорю, я это делаю пинцетом. То есть, просто опрыскиваем. Сильно ее прям не надо замачивать. Но опять же, посмотрите по погоде. Если влажность хорошая, то есть некоторые вопросы, которые задают постоянно. А почему она у меня вся упала? Извините, я не знаю вашего солнца, вашего грунта, ваши, как вы поливаете. Я не знаю, даже состав воды не знаю, состав грунта не знаю. Я не могу отвечать на такие вопросы. Понимаете? Это я должен с вами жить и с вами вам помогать выращивать. Но это уже отдельная история, как говорится, за отдельную плату. Давайте рассмотрим вот, полив туи. Всегда говорил и говорю, что туя любит стоять в воде даже мелкие вот они Ну туя она более такая неприхотливая ее можно прям заливать чтобы вода стояла еще раз повторяю туя любит стоять в воде кто бы вам не говорил ничего купили тую поливайте каждый день да все надо поливать каждый день, и тогда будет вам счастье. Даже такие мелкие, ну когда они конечно только начинают идти, очень опасно вот так поливать, то есть тут тоже надо аккуратно соблюдать. То есть вы поливаете, видите она уже очень хорошая и стойкая туя на просто проливайте ее полностью вот так вот. Ну и соответственно полотни забывайте. Ну про полив я думаю все, какие будут вопросы, сосну поливать к примеру тоже очень-очень аккуратно. Очень аккуратно. То есть день полили, день можете не поливать. На этом все. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов и питомник Войнбург. Удачи!